И бонус-трек, бонус-трек Такий наряд И пусть для победы нужна Самая малость, сильная женщина Зая Устала, психанула Красавчик, просто красавчик. Берем в труппу. Молочина, настоящий сибирский мужик. И с бородой, и с талантом, и с темпераментом, и с четырьмя книгами. Оставайтесь здесь, дорогой мой.